Привет, друзья! В очередной раз я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И так как мы постоянно находимся в движении, и постоянно лодка находится в движении под нагрузками, периодически она требует сервиса и покраска дна и прочее, прочее. И вот давайте сегодня я расскажу вам про то место, в котором происходят все эти процедуры. Покажу, как работает инфраструктура, что здесь происходит. И все, все, все более детально изнутри и зададим вопросы управляющим э, этим драйдоком Пауле и Кису. Ну что, давайте пройдем внутрь и я вам расскажу и покажу. Ну что, у нас здесь есть в ботярде ботярдовский кот, который уже Он убежал. Бежал. Зовут его Страйк. Потому что его зовут Страйк, потому что его нашли в момент, когда здесь были забастовки. Его нашли плавающего в воде рядом и выловили. Охотник. Ну что, пойдемте. Здесь находится э, главный офис бот То есть, собственно, вот отсюда идет все управление. Рядом идет маленькое помещение, это отдел, но это как бы на самом деле не настолько все важно. Давайте больше сконцентрируемся на том, что здесь происходит и как стена на которой оставляют а, подписи те которые здесь стояли но ну, не все а так по настроению ну что давайте зайдем внутрь офиса и как не can you Can you keep it in marina? Uh, the marina we just have, uh, depending if it's mono or multi-oil, uh, around uh, seven nights. Okay. In the marina, just seven nights. In the yard I can have А, ah, do you mean in the marina on a в Okay, no, the, in a, in yeah, a, yeah. The yard part and the marina part. Okay, too, okay, yeah. but I thought it is just one area, you know, but no, doesn't matter. Because in hurricane season uh, we have uh, half of the boats in the marina, uh -huh. is about a space, about a space, and in the yard they really pack it. Okay, but in a yard is about seventy boats. Seventy boats, yeah. Окей, okay. uh, but can you explain why all the boats uh, are without masts? Uh, because uh, with the vibration of the wind, it's really dangerous and hurricane season. You know, the uh, the mast is yeah. make a big tension on. The, uh, yeah, exactly. Okay. You, you lose a lot of uh, potential on. Uh, on the fixation on the stripes because we strap the boats to the so the you ground. just fix a boat to the ground hurricane. and why is it more, sa yeah, more safe exactly. when the hurricane season uh when where do you keep a mast, mast. so you uh, just put, we put have the the racks in the top of the containers there and another we saw it I, but i thought it is uh, just for a rigging no no no oh, it's, it's for a keeping it's just for the, the for a season Yeah. Ah, okay, so it is just because of safety all the boats which is in a boatyard is without mass just because of safety in a hurricane season exactly. and all these boats in a boatyard is for uh, seasonal storage. We make also, like we done for you, uh, just short movements of crane if the people just want to come to clean the... Yeah, like we did just uh, do anti-falling. Uh, but from July to November... It's just hurricane uh, season boat. So crane, crane not moving at all? Not moving at all for three months. Okay, I understand. That makes, uh, they, that allowed us to make uh, also the, all the services in our machines and... Uh, but you said this is a DIY boatyard. So everything in a boatyard uh, could be done by ourselves. Exactly, if, we don't work at all on the customer's boats. If uh, I need some service, uh, like supplier service, can you organize it? Uh, I don't organize it myself, but I give you the contacts of the people can doing it. In the yard we have uh, five uh, different uh, suppliers. That's already told it, yeah, And, uh, yeah. But uh, I don't organize it myself. I put you in contact with the people. Okay. After you can pay to me the bills because ah, they, just, don't, ah, they don't okay. have credit card machine. Ah, just ah, okay. I card okay. Like and... exactly. <laughs> okay, Paola, thank you very much, yes. and go the boat yard and make some video about the Ребята увозят понтон, потому что с другой стороны будут лаунчить катамаран, насколько я понимаю, и вот они перемещают понтон с одной стороны на другую. А вот то, что происходит с э, скидыванием катамарана. То есть сейчас вот ребята его подняли. А здесь владельцы подкрашивают дно. Есть? Хо many, many kilo's? 9.7. О, это so light. 9,7 тонн весит вот этот катамаран. И сейчас его будут швырять на воду. Дина, ты знала, что этот катамаран весит 9,5 тонн? Буквально. При том, что мы почти 4 Да. Да. Не такие они, заселенные, как мы, обжившиеся. Может, воды просто у них было мало. Налито. Вот этот катамаран уже лежит на водичке. И все, что ему осталось сделать, ему будет ставить мачту и ее просто закреплять. Мачта где-то здесь находится в ботярде. Ну давайте я вам сейчас все это покажу. деталь а Вот здесь находятся мачты, которые предназначены для установки на лодке, которая сейчас находятся на воде. Вот эта мачта, в частности. Это та, которая будет установлена на катамаран, который сегодня спустили. Вот он сейчас здесь находится. Храном вот поднимают крюк. И потом за самый верх одевают вот эту вот мачту. А здесь есть еще дополнительные, которые лежат по бокам. Они тоже рассчитаны на то, чтобы их одели на лодку. Еще здесь есть момент касательно мусора. То есть если у вас есть обычный пищевой мусор, его нужно выносить за пределы ботьярда. Его нельзя использовать, оставлять внутри, потому что так можно развить большое количество крыс и других паразитов, которые здесь вообще совершенно не нужны. Ну что, идемте посмотрим дальше, как будут ставить мачту на катамаран. What had happened with the mast? Well, we got this sticking out too far at the bottom. Ah, OK. The other, the other one slides up and down, so it's no problem. This one's stuck. We need it. Ну вот все, вот мачту ее поставили на ее место. Ну а дальше будут уже растягивать риггинг. Но это я вам покажу уже на нашей лодке, потому что у нас это тоже есть в планах. Я покажу это все в деталях. Вот здесь в бот-ярде есть несколько магазинчиков и сервисных мастерских. Вот этот вот контейнер слева, там делают э, ремонт моторов э, для тузиков. А вот, вот этот, здесь находится покрасочная мастерская. Я вам сделаю несколько кадров о том, как мы покупали краску для покраски нашей лодки, вы увидите, что там внутри. Далее, есть вот риггер, вы видите сколько матч здесь находится сверху. Это человек, который занимается ремонтом мачты, и ремонтом стоячего текелажа. Далее, э, Marine электроник, то есть они занимаются ну, естественно, электроникой, э, всякими чартплотерами и прочее. Дальше идет компания, которая занимается вот всяким разным. Она называется Custom Fit. И они занимаются в основном обработкой дерева. И ну, все, что нужно починить там из мебели, полотки, это все находится здесь. У них, кстати, очень хорошие возможности для ремонта. Далее Salesmaker. Ну и вот мы вернулись к офису. Соответственно, это вот... Офис Марины. Сейчас мы зайдем туда и зададим Павле несколько вопросов. Так, в батьярде абсолютно нету всяких крыс. Это очень важный момент, потому что смотрите, вот этот контейнер он э, создан исключительно для мусора, который образуется в процессе ремонтов. То есть сюда нельзя выбрасывать продукты. Э, потом идемте далее, я покажу. То есть, когда вы делаете сервис ТО, у вас образовывается большое количество смазочных материалов, которые нужно где-то утилизировать. Вот здесь есть такая бочка, вы просто приходите сюда и сливаете сюда свои масла, бензин, которые у вас остались лишние, которыми вы больше не можете пользоваться. Диночка, зачем ты рвешь одуванчики? Для своих друзей варанчиков. А варанов кормить? Да, сейчас пойдем, узнаем, как у них взынули. Мы идем. Сейчас на пирс, который э, магазина. Да, смотри, ай злодей, ай злодей, его на ней, смотри, вараны. Ручные, ручные. Мальчик? Да. А он еще идут, еще идут, смотри. еще один идет. Mm -hmm. Ага. От злодей. <свят> так, здесь в бот-ярде есть э, следующие facilities. Естественно, это душевые. Душевые, чистенькие. Здесь 7-минутный таймер. Сюда кидаешь монетку, и на 7 минут включается Душевых здесь две. Вот вторая она, наверное, закрыта. И э, вот здесь вот находятся стиральные машинки. Стирка стоит 5 долларов за цикл загрузки, ровно так же, как и в лаундри. Ну и здесь бойлер для горячей воды. Ну, собственно, здесь вот просто техническое помещение, где можно прийти и постирать. Здесь находятся туалеты, мужские и женские. Кстати, вот вообще настолько чистые, что позавидовать можно многим дорогим ресторанам. Такс давайте теперь подойдем к марине здесь находится марина на 7 10 лодок в зависимости от того катамаран это или монохол они идут все практически с выходом на пирс и здесь идет подключение воды и электричества. То есть розетки здесь все идут 10-амперные и есть поменьше для более маленьких лодок. Если у вас 32-амперные, то, наверное, нужно будет делать все через переходник. Тут даже есть под вот такие вот розетки, как обычные, бытовые. Ну, а здесь, естественно, обычная 16-амперная розетка. Ну и подключение воды. Ну и лодки, если я вам ранее показывал их сверху э -э, дроном, то выглядят установки вот таким вот образом. То есть лодки стоят на киле и имеют под собой подпорки, вот такие вот подпорки, которые, собственно, держат ее в вертикальном положении и вертикальную геометрию соблюдают. Ну и, и вот эти лодки, вот их стоит Вот здесь много, все, естественно, без мачт. Ну, еще осталось вам показать, наверное, один гипантон. И весь рассказ о бот-ярде будет уже завершен. Лодки, которые идут на временном хранении, на временном ремонте, они стоят вот здесь с точно так же, как стояли и мы. И вот мы сейчас подходим к Динге понтону. Это плавучий понтон. Вот здесь вот стоят все тузики. И... Вот наша лодочка как раз уже стоит на воде, но ну, мы, мы чинили форстей, поэтому она у нас стоит носом к берегу. Вот, кстати, ребята сейчас спускаются на воду. So how are you? Oh my god. Are you ready to launch? I always worry the boat's gonna go. No, don't worry. I hope so. But it could be good Yeah, we'll yeah, very bad for me, this was a month of work, no. no, no. Uh, Enough. The Enough. <laughs> <laughs> the boat is very beautiful. Now they're на воду швырять. it on такие тряпочки, чтобы не these Это уже so лодок, которые готовы. Молодцы This is for boats that are ready. Good, guys, it very well. So scary? Huh? Yeah. лодку спустили сейчас уберут стропы и лодочка на воде ну что вот я вам и рассказал о бот -ярде, который называется тайм аут бот ярд diy бот то есть do it yourself бот -ярд, в котором вы делаете все самостоятельно собственно на этом мы наш выпуск Заканчиваем. Подписывайтесь, ставьте лайки, дежурные комменты или просто комменты. И до встречи через несколько дней уже в следующем выпуске. Пока!